Когда энергия молнии падает на землю, она распространяется по поверхности земли, и тогда ночью все растения начинают светиться. 245 тысяч вольт плюсовая энергия фильтр диод каменный уголь атомарный водород бикарбонат как видите выходит атомарный водород конечно все выходит на, наружу но некоторые части уже остаются на воде обыкновенные древесные угли. Срена. А еще она светит, светится в темноте, это называется эффект дракона. Плюс выходит. Минус входит. Водород атомарный. Она плюсовая. Поэтому она притягивается. Минус он притягивается. И кровь превращает в стволовую клетку. Стволовая клетка идет и восстанавливает поврежденные участки. Меняет старые клетки на новые. <связывающие> Так, Диод высоководный. Потому что умножители создают не только плюс, но и переменную частоту. И чтобы фильтрировать ее, нужны диоды. Видите? Каменный уголь бетоноидный, вот видите, она плохо проводит высокое напряжение. Поэтому опасное высокое напряжение превращается в безопасное высокое напряжение, все с пластиком тазом. Один строечник питает три умножителя. Второй строчник через эти конденсаторы переводит переменное напряжение через диод этим четырем умножителем. Вот этим. Видите? Вот это точка А. Вот. самодельно. Умножителя такого нет. Это делается очень просто. Ну и Соединяется все стандартно. Диодный мост. Второй диодный мост. Первый генератор. Два резистора. Второй генератор, два резистора, фильтр, транзистор, это транзистор. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь телевизорах и то что мы собрали из мусорки в доме балки. И если руки, протечёт... мне надоело потрошировать все эти телевизоры потроширую потроширую она создает 235 тысяч вольт Это каменный уголь. Она фильтрует напряжение. Ну и последняя инструкция хранения аппарата. Чтобы ее не украли другие, ее надо класть под кровать. А? Я да. Главная анонимность. На ней иголки. На на иголки.